Всем привет. Огромное количество людей почему-то боятся работать с биологически активными добавками к пище. Я хочу рассказать несколько моментов, которые связаны с пониманием вообще, что это такое. У некоторых представление, что биологически активные добавки к пище, хрен вы говоришь, да, это то, что вот какой-то человек там запихал в таблетку или в капсулу какую-то ужасную смесь, и она вот на человека подействует, что тот может помереть. Давайте вкратце я расскажу, что такое биологически активные добавки к пище, как это принято во всем мире, да, и из чего это состоит? Значит, биологически активные добавки к пище – это добавки к пище, состоящие из пищевых и лекарственных трав, обогащенных витаминами и минералами. Но, собственно говоря, больше ни из чего они не должны состоять. И абсолютное правило сертификации этого вида товаров в каждой стране – это Полная безопасность приемов, включая передозировки. То есть, когда человек съел больше, ну, например, там, ребенок съел банку этих, каких нибудь омега 3 или там, да, кстати, омега-3, это тоже биологически активная добавка к пищи, или витамин D, да, и ничего ему плохого не случилось, значит, это безопасность сертифицированный продукт, ну, для данной страны. В э, ряде стран есть требования еще по эффективности БАДов и, соответственно, даже налоговые скидки для э, тех компаний, которые доказали эффективность своих биологически активных добавок к пище. То есть, и, если добавка безопасна, это первичное требование. Вот, э, если она еще эффективна, то дают налоговую льготу, потому что ну, как бы это определенный вклад в здоровье сообщества, э, в жителей страны. Итак, э, люди, которые потребляют биологически активные добавки, стали это делать все чаще то есть в момент когда я пришел в многоуровневый маркетинг это было 2000 Третий год, то есть сейчас 2022, то есть ну, слегка прошло немножко времени, да, количество людей, которые регулярно, каждый день открывают какую-то баночку и глотают капсулы, стало более чем в 10 раз больше. То есть раньше это было там менее 1% населения, сейчас значительно больше. То есть это говорит о чем? О том, что люди к этому направлению Открываются все больше и больше, и все больше людей начинают понимать, что эта категория э, товаров является ежемесячным расходом в их дом. То есть, если э, человек не запланировал себе ежемесячный расход в дом в виде биологических добавок, скорее всего, его ждет какие-то... Э, дефициты по здоровью, соответственно, потом сбои в организме. То есть человек может чаще болеть, там в вирусные времена какие-то нам кишечные моменты ловить, детки болеть и так далее, и так далее. Поэтому люди ну, уже здравомыслящие начали выделять бюджет для того, чтобы пользоваться этой категории товаров, ну просто выбирая максимально хорошее качество. Поэтому если вы тот человек, который э, работает в индустрии wellness, в индустрии здоровья, красоты, то очень в тему то, что продукт, с которым вы работаете, это БАД. Потому что многие люди этого недопонимают, но ежемесячное потребление этой категории товаров все больше и больше растет. Соответственно, мы с вами можем рассчитывать, что если наша структура клиентов э, пополняется, люди, э, ну, все больше и больше людей приходят наша структура как клиенты, мы можем рассчитывать, что наш товарооборот при том же даже количестве клиентов будет расти. Это на самом деле очень шикарный момент, потому что люди вместо того, чтобы направлять свой взор на Потребление алкоголя, там, просиживание в барах, тратить деньги на какие-то виды отдыха, начинают больше обращать внимание на там, горнолыжный спорт, на витамины для суставов, на детокс организма. То есть это все, все относится к категории улучшения самочувствия. Люди начинают туда направлять свои усилия. Вы Частично начинаете с этого получать прибыль. Итак, если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк. Меня зовут Зайцев Алексей, я нутрициолог, я являюсь профессиональным сетевиком. Буду очень рад вас кормить полезной информацией.